Привет, дорогие друзья из э, пасмурной Алании. Сегодня у нас было солнышко, но идет дождик. И многие из вас спрашивают о том, сколько стоит проживание в Алании. И в этом видео я хочу вам рассказать, дорого ли жить в Алании, а самое главное, сколько уходит на фрукты и овощи. Сегодня мы с вами пойдем на рынок, я покажу вам цены и скажу о том, сколько в месяц мы тратим на фрукты и овощи. Мы с вами сейчас находимся на Пятничном рынке. Вы все прекрасно знаете, что в Аланье каждый день в каком-то из районов города есть вот такие вот рынки, на которых можно приобрести фрукты и овощи. Также можно приобрести сыр и различные сладости, пряности и так далее. Сейчас у нас середина ноября, и я покажу вам, что есть на рынке, сколько это стоит. Ну и, конечно же, расскажу о том, сколько мы тратим. Я приготавливаю всегда вот такой вот список. Это список на неделю. Если нам чего-то не хватает, мы просто покупаем на воскресном рынке или в ближайшем магазине одно из самых главных правил посещения рынка это конечно же сначала нужно все обойти прицениться посмотреть что вам нравится по цене и по качеству и только потом покупать на рынке оплата принимается только наличкой поэтому имейте при себе всегда наличные деньги и обращайте внимание на ценники это тоже очень важно Иногда в зависимости от э, сезона цены могут отличаться, особенно это заметно летом, цены могут отличаться на 50 курушей на лиру. Но почему? Потому что, например, с утра клубника может стоить 10 лир, а вечером она, вечером она может стоить уже лир 7. Почему? Потому что, когда очень жарко нужно продать товар побыстрее поэтому к вечеру особенно летом продавцы стараются скидывать цены ну а в такое прохладное время года осенью весной зимой это не особо заметно но можно например купить со скидкой более трех килограмм какого-либо фрукта или овощ например картофель лук лук килограмм стоит 2 лиры а картофель стоит полторы Лиры. Сегодня прошел немножко дождик, поэтому достаточно прохладно. Есть помидоры, огурцы, стоят 3 лиры. Конечно же, есть зеленые оливки. Вот эти вот оливки покупают и их засаливают. Очень получается вкусно. И один из сезонных фруктов это. Конечно же, хурма килограмм стоит 8 лир. Напишите в комментариях, какую вы хурму любите. Я люблю вот такую прям сочную. А вот эта вот еще должна доспеть. Она чуть-чуть вяжет. Конечно же, круглый год в Алане можно купить бананы. Сейчас бананы стоят 8 лир, но их цена варьируется 8-6 в зимнее время они могут доходить и до 12 лир. Вот такие вот свежие, красивые бананы. Наступает зима, и, конечно же, зимой спеют мандарины. Посмотрите, какие сочные, аж поспел и треснул. Кто-то любит вот такие зеленые, кто-то любит желтые. Мандарины стоят 3 лиры. На рынке продается много различных орехов. Орехи грецкие 33 лиры. Есть фундук 38 лир килограмм. Ну и, конечно же, есть различные сухофрукты. Много зелени, свежая капуста, петрушка, укроп, рока. И штучка, вот такой вот пучок укропа стоит полторы лиры капуста 5 есть красная есть лук есть морковь морковь стоит килограмм 3 лиры и конечно же редька у нее вот такая вот особенность что если она красная сверху снаружи то внутри она белая а если она белая снаружи то она вот такая вот красная внутри стоит 3 лиры ну и конечно же свекла свекла стоит 5 лир для борща для супов очень вкусно очень много перца сегодня рынок прям богатый такой Честно говоря, я по рынку соскучилась, потому что я не была на рынке, наверное, несколько месяцев. Берем мандарины. Мандарины стоят 3 лиры. Свежие прям с дерева. Видите, даже листочки. В этом году мандарин очень много. Апельсины еще не доспели, а мандарин очень много. Также свежие лимоны 5 лир. Авокадо. Авокадо, 4 штучки, 10 лир. Авокадо немного мелкие, но они прям свежие-свежие и 10 лир стоит 4 штучки. Из сезонных фруктов сейчас, конечно же, на рынке есть яблоки. Желтые, зеленые, красные. И, конечно же, есть груши. Вот такие вот огромные классные груши. Груши стоят 7 лир. Айва стоит 4 лиры килограмм. Когда она спелая, она очень сочная, очень вкусная. Из нее можно делать супер десерты. И есть вот такой вот интересный фрукт, который называют дэнгель. Но также дикая мушмула стоит... 8 лет. говорит что очень вкусно есть вот такие вот вот такие вот груши и очень много разных яблок продаются свежие оливки я вам чуть раньше показывала оливки зеленые вот так местные Мастерицы, хозяйки оливки солят и продают на рынке. Также здесь можно купить брокколи и цветную капусту. Цветная капуста стоит 10 лир. Брокколи, да? 10 лир, либо брокколи, либо цветная капуста. Мы тоже возьмем. И здесь Айхан берет помидоры. Помидоры 3 лиры огурцы мира 50 вот так вот выглядит рынок здесь все местные фермеры привозят свои товары и вот эта вот женщина представляете приехала из горной деревни и она сказала что в деревне на э, на дорогах уже есть снег то есть уже начал идти снег мы сейчас Купим у нее вот эти вот брокколи килограмм стоит 10 лир и вот она выращивает брокколи капусту фасоль все у себя на огороде и привозит сюда на рынок начался в деревнях в горах уже идет снег представляете сейчас мы прогуляемся еще с вами по рынку и покажу вам другие цены например чеснок килограмм стоит 30 лир очень много яблок гранаты вот например свежайшие гранаты посмотрите поспели и даже треснули сколько стоит гранат 44 лиры стоит гранат продаются киви 7 лир фасоль помидорчики и, конечно же, много авокадо. Авокадо можно купить вот такие большие, либо маленькие, как мы купили. Из зимних фруктов, как я уже сказала, бананы, айва, мандарины, апельсины, гранаты, яблоки и груши. Очень много яблок особенно яблок которые выращены в деревенских садах зелень постоянно есть также шпинат капуста шпинат стоит 7 лир килограмм и он очень-очень э, упаривается ужаривается когда его готовишь поэтому на двоих пол килограмма даже мало есть, как я уже сказала, различные зелень. В общем, все самое вкусное, полезное на рынке есть. И этот рынок один из самых популярных, потому что расположен в центре Алании. Берем лук, потому что лук мы готовим с фаршем, с мясом. Также делаем зажарку к макаронам. Лук стоит 2,50. 2 лиры ,50, 50 курушей. Для тех, кто не знает курс, для того, чтобы перевести в рубли, умножайте лиры на 10. То есть, если лук стоит 2 лиры 50 курушек, килограмм, это получается 25 рублей. Ну и, конечно же, чтобы узнать, где расположены все рынки в Алании, обязательно заходите э, в описание к этому видео. Там есть все-все рынки. И кто-то там, вот видите, кричит, я здесь, я здесь. Морковь. 2,50. И лимон. Также есть черная морковь. Она очень сочная. Ее, кстати, очень классно тоже добавлять в суп. Суп получается такой очень насыщенный, прям бордовый-бордовый. Очень много зелени, бананы. И, друзья, конечно же, есть драгонфрут. Он стоит штука 25 лир. Кто пробовал, кто любит, пишите в комментариях. И есть, есть клубника. Клубника сейчас килограмм стоит 25 лир. Но пахнет вкусно. Сейчас мы прогуляемся с вами до места, где, где продают сыры. Посмотрите, как привозят лук для готовки. Вот этот лук готовят с рисом. Называется это блюдо кросса. А вот так ребята готовят, пакуют шпинат. Шпинат, шпинат килограмм стоит 5 лет. И шпинат покупают очень много. Он очень популярен, особенно зимой. В нем очень много витаминов теперь я покажу вам еще специи специи разнообразные вы все их знаете есть и сухофрукты тоже здесь различные фрукты в сахаре орехи и так далее очень очень всего много и, конечно же, продают свежие сыры, продают свежие оливки, томатную пасту, которую также можно приобрести на развес. И паста есть как из помидор, так и из перца. Видите, все усыпано, усыпано мандаринами и апельсин пока нет мандаринами. Мандарины берут просто в огромных количествах. Потому что это тоже очень вкусно. Баклажаны. Баклажаны стоят 3 лиры килограмм. Есть маленькие огурчики по 2,50, чуть дороже. Помните, мы с вами были во Фьоне, я вам показывала плантацию огурцов. Если не смотрели, смотрите в описании. И на плантации огурцов есть разные виды огурцов. Самые маленькие огурчики, они самые дорогие. И они самые желанные, скажем так. Потому что их скупают фирмы, которые занимаются именно засолкой этих огурцов и продают в банках здесь уже продаются сыры и томатная паста вот эта томатная паста на, на развес есть острая, есть не острая, есть из перца, ну и конечно же много-много разных видов оливок и свежий красный перец если говорить о рынках, то рынки каждый, каждую неделю на разных местах круглый год. И на рынках, в зависимости от сезона, продаются сезонные фрукты и овощи. Все, друзья, мы закончили наши покупки. И вот на это все... На неделю, видите, мы купили груши, бананы, картофель, помидоры, брокколи. И на все на это мы потратили всего 60-60 лир. Я надеюсь, что вы получили подробную информацию о том, что продается на рынках Алании сейчас, в середине ноября двадцатого года. Ну и конечно же самый главный вопрос у нас был в чем? В том, что дорого ли покупать на рынках Алани, дорого ли жить в Алане, сколько стоят продукты и так далее. Как вы видели, недельный запас продуктов, потому что мы питаемся по особому плану, по особому расписанию и сбалансированный у нас рацион где есть рыба мясо макароны и так далее и в соответствии с этим мы делаем закупки на неделю и как вы видели стоимость всего того что мы купили на неделю 60 лир. цена может доходить и до 100 но в среднем это 60 100 лир потому что в течение недели мы можем еще что-то докупать если посчитать на месяц то это получается примерно 400 лир что означает 4000 рублей то есть в месяц на фрукты и овощи мы тратим около 4000 рублей это 400 лир в других видео я расскажу вам о том сколько мы тратим вообще на продукты но предыдущие мои подсчеты говорят о том что это примерно 10 15 тысяч рублей на все продукты. А как я вам уже сказала, питание у нас сбалансировано. Есть и мясо, и рыба, и стейки, и фарш. В общем, орехи, мед и так далее. Только качественные продукты. Я расскажу вам, как и где их покупать в Алании и в Турции. Поэтому, друзья, на продукты, на фрукты и овощи в месяц 400 лир, что означает 4000 рублей. И, конечно же, мы иногда ходим кушать к Ахмед Усте, особенно по пятницам у нас такая традиция, и очень любим его блюдо. Сейчас вам тоже покажу. Если вы хотите отведать настоящую турецкую кухню, то вам необходимо отправиться в ресторан Эништененгер, -эн который находится рядом с пятничным рынком Алании. Вот он, пятничный рынок. Рядом с самым популярным магазином обуви. Руя Кундура, где можно купить мужскую, женскую и детскую обувь производства Турции по супер ценам и очень-очень качественную. Почему я это говорю с уверенностью? Потому что сама ее ношу. Женский отдел, детский отдел и мужской отдел. Не забывайте, все ссылки на эти магазины есть у меня в описании к этому видео. Ну и, конечно же, самый лучший Самый лучший ресторан, в котором можно отведать супер-еду, это Эйнштейнен где подают блюда национальной турецкой кухни. Здесь есть и вегетарианские, и мясные блюда, конечно же есть супы, курица, булгур, рис. И сейчас Ахмед Уста нам все расскажет. и я. Добро и И вот эти вот потрясающие блюда Ахмед Уста готовит как раз из тех продуктов, которые он покупает у местных фермеров на пятничном рынке. Фрукты, овощи, ну и, конечно же, все э, то, что касается производства, котлеты, мяса, он делает сам и каждый день свежие-свежие блюда. Курица, рис, булгур и различные соусы, нут и рис. пазар пазар Ve tezgahımıza taze çıkarıyoruz Her şeyimiz günlüktür ee, Yoğurdumuz özel gelir Natureldir Mandara ürünü kullanmıyoruz Yağımız sıkma zeytinyağıdır Hakiki zeytinyağı köyden alıyoruz Köylülerden alıyoruz Fabrikadan alıyoruz daha doğrusu ee, Market ürünü kullanmıyoruz Her şeyi kendimiz mal etmeye çalışıyoruz Her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için yemeklerimiz basit yemekler var. Günlük e, mevsimine göre yemekleri çıkarıyoruz. Yani mevsim, kış mevsiminde ne hangi sebzeler oluyor, ona göre yemek hazırlıyoruz. Yazında yazın sebzesine göre yemekleri hazırlıyoruz. Tabii bunun yanında neler yapıyoruz? Sıcak çorbalarımız oluyor. Çorbalarımızı burada sıcak çorbalarımız oluyor. Tavuk çorbası var. Abi sattık işten dolayı, biraz yoğun oluyor. Bu tavuk çorbası, bu mercimek çorbası, aynı zamanda paça çorbası da yapıyoruz. Pilav, makarna, böyle taze basülye, orman kebabı, yani tas kebabı, fırında köfte, karışık kızartma yapıyoruz, bu fırın köfteyi bak. Köfteye kendimiz hazırlarız. Gelsizdir yani, özel domates sos yapıyoruz buna ve fırına veriyoruz. Fırında yapıyoruz. Bu da aynı şekilde. Bunun içerisine yağ falan koyuyoruz. Her şey doğal. Sosunu hazırlayıp fırına atıyoruz. Fırında 3 saat pişiyor. 3 saat. Odun ateşinde. 3 saat pişiyor. Ondan sonra çıkarıyoruz. Kızartmayı nasıl yapıyoruz? Normal. Kristal ve çek yağını kızartıyoruz. Üzerine hakiki orijinal köy yoğurduk koyuyoruz. Üzerine hakiki köy yoğurduk koyuyoruz. Evet. Burada. Burada И сейчас я вам покажу, что мы кушаем. Айхан уже все съел. Айхан насыл гизельмы. Uh -huh. И обычно подают вот в таком вот виде блюдо. Обязательно хлеб. Кто хочет джаджик. Джаджик это йогурт с огурцом. Можно просто йогурт. И можно заказать воду и потом чай. Дорогие друзья, я надеюсь, что когда вы будете в Алании, вы будете покупать свежие фрукты и овощи на рынках Алании. Ну и, конечно же, приходить в ресторан как Усте кушать его вкусные и потрясающие блюда. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, и вы увидите все самое интересное и полезное о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции и в Алании.